Здорово! Это Лиза 11-2. Прямо перед ИГЭ все звезды телевидения и кино сбежали. А 11-й второй класс решил их подменить. Совершенно безвозмездно. И вот, включая ее дом 2, 10 лет развития коту под хвост. <связывающие> <связывающие> <связывающие> Алло, Надя, почему ты отдалилась от коллектива? Ты ни с кем не общаешься. Все время сидишь в своем домике и чем ты занимаешься, с чего мы не знаем. Да я к ЕГЭ готовлюсь Уберите её на миску Сем Семечки, семечки, семечки, семечки надо Ладно, подожди тебе Ладно, Я в отличие от вас не строю свою любовь Не занимаюсь телестройкой да, восемь тысяч лет Не гоняю на халяву на Сейшелы А так Я покидаю ваш проект. вам. Ха-ха-ха! И мы счастливы! Что ты говоришь ЕГЭ? А? А? Может быть это секта? Что я это 100% всех ребята! Да это шоколад! Нет, не слышу, это. Что это? Вот это да! Самая сложная битва экстрасенсов – это в транспорте с запутевшими окнами угадать, где твоя остановка. Ну или найти Диму Плюснина. Здравствуйте, я известный экстрасенс, меня знает практически весь мир. Сегодня я буду искать человека. Ну, я, доп допустим, я должен найти его. У меня не показывали фотографию. Э, этот человек выглядит э, довольно неплохо. Полосатый рубашки. С нелепым выражением лица. И сейчас я попытаюсь его найти. Мне кажется, что он где-то здесь. Я чувствую его фантом. Он близко. Так, допустим, он не есть. Мне кажется, вот этот человек может знать, где он находится. Или кто-то из этой толпы должен знать, где он находится? Мне вот этот человек должен подсказать, где он находится. Он знаком с ним? Мне есть такое предчувствие, что он с ним знаком. Сейчас я залезу к нему в голову и вот, вот эта мысль, вот он находится в этом кабинете, вот и мне кажется, вот он здесь, он в этом шкафу. Мы знаем, что ты здесь. Здравствуйте, я все-таки нашел вас. Ксения Бояринцева со своими коллегами-врачами забрели на программу «Жить здорово». Сколько раз надо мыть пульт от телевизора? Сколько калорий во влажной салфетке? Как сделать уборку в ушах, чтобы микробы не привыкли? Сейчас все увидим. Здравствуйте, дорогие друзья!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 каждый раз когда смотрю индийское кино задаюсь вопросом в индии разлучать детей-близнецов это хобби или такая профессия как говорят индийские психоаналитики а не хотите ли станцевать об этом песня о том как влада рамошина сдавала экзамен а это кто а это наша влада она долгое время увлекалась индийскими фильмами Слушай, дочь моя, ответ на билет номер три. По известной форме площадь шара равна 2πrh равно πr в квадрате умноженное на разницу в скобочках 2 минус корень квадратный из двух. Хорошо поют А не сварить ли мне супу? Подумал холостяк и не сварил суп. Хорошо быть холостяком, особенно перед ЕГЭ. Кто-то себе судьбу выбирает, а Паша Зубарев подошел к этому делу серьезно. Он выбирает себе помощницу по экзаменам. Такая вот вакансия. Мне нужна девушка не для отношений, а для того, чтобы она помогла мне сдать экзамен. Настя. Ты примешь эту шпаргалку? Да. Даша Ты примешь эту шпаргалку? Господи, конечно! Ксения Можно, Да, да. Приемишь это а прогалку. Конечно. Ну и ладно, я, собственно, не сильно это расстроилась. Я девушка красивая, умная, найду другого, кого смогу подготовить. Я ничего не потеряла. И вас пошел в школу физруком. Теперь он будет школьником, колени в другую сторону выворачивать. А может быть наоборот станет добрым и почешет кому-нибудь гипс. Это же тот физрук. Повернись ты уже. Если не хочешь остаться в столовой без компота, иди в столовую с пулеметом. Ну, или лучше готовься к экзаменам. Ну что, Паша, сдал экзамен? Нет. А ты? Нет. Что делать будем? Не знаю. Ну что, будем готовиться к экзаменам? Да. да, да, да. Вытряхнуть подушки. Понюхать наволочку, полезать пепельницу, забраться под халаты сотрудницам ресторана или полежать под унитазом с лупой. Это список дел, которые не проблемы для Кати Балановой в роли ревизора. Здравствуйте, сегодня мы с вами проверим, как 11-й второй готовится к сдаче ЕГЭ. Эй, Что это такое? Уберите камеру! Камеру уберите! Так, пос посмотрите, учебники грязные, списанные, ужасно, камера просто уберите, уж... какой ужасно, ужасно, ужасно! Посмотрите, это чудо, это надо, как вы будете готовиться, я даже не знаю! По yes, посмотрите, yeah, ничего совсем не проб... делаю, ничего не делаем! К... Пос так, посмотрим. Смотрите, какой зовут? <свят> Здравствуйте, Далверди! Сейчас мы с вами проверим, как готовится. Как вас еще раз зовут, скажите? Танверди. танверди. Как вы готовитесь к ЕГЭ, Танверди? Скажите, пожалуйста. Да, никак. Так, шпаргалки. Так, и вот, смотрите, ничего вообще совершенно нету. Как вот как вы готовы? Ужасно. Портфель грязный, грязно, посмотрите. Ужасно, Танверди. танверди. Да, как вас зовут? Ксения. Ксения. Что? Почему в униформе? В смысле? Почему в униформе, Ксения? Слушайте, а? почему вы ничего не делаете, Ксения? Как вы готовитесь к экзаменам, Ксения? Вот так. Отлично. Супер гуд. Ужасно, Ксения. Телефоном опозит? Пользует... Вам какая я... разница? Ужасно, чей да. уже... А ты что снимаешь? Пошли. По результатам проверки я поставила все минусы. Одиннадцату второму не рекомендуется сдавать экзамены. Ну вот, мы ждали этого часа. Вручение аттестатов. Мы ждали все этого 11 лет. Или кто-то ждал больше номинации сдал ЕГЭ победил Константин Филатов. Это была Лиза Одиннадцать два пока.